Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала, с вами за я, серий Кролик Но сегодня у нас не только будут кролики, у нас сегодня чистка поросят Вот такой один дюрище бегает, жизнь радуется у нас Покажи свои глаза, глаза покажи да. Что ты уже нашел тут, хрумкаешь? Что что-то хрумкает? Так, пойдем искать второго, где-то там тоже бегает Вон где-то так так, пока мы к будем идти, зайдем в курятник, посмотрим, как там наши курки несутся. Потому что, понимаете, Рекс, если ты сейчас не откинешься, я тебя откину. Так, некоторые курки. Главное, чтобы сюда свинки не заскочили. Судя по того, что, как вы понимаете, завтра, Рекс, завтра к нам должен приехать инкубатор, и мы должны начать залаживать яйца. Где яйца? Здесь вы, как понимаете, нагадили, как и у других людей, видите? Говнюки, блин. И здесь пусто. Все, все сожрали Вот это вот две два птиродактиля, цесарки, они жрут куриные яйца. своей башкой, блин, тупой разбивают все яйца. Ну и вон свинки. Вот она сельская жизнь простая, не замудренная. Так, ладно, покажу, там почистили. Но если сейчас мне в крольчатник заскочит, сделает вход и выход одновременно. Песок для крольчатника. Настоящего и будущего Блок. Загрузили мы сейчас зайдем Посмотрим сколько мы там начислим Ну так ничего Просто раз было два раза больше Вот эта бочечка Нормальная такая полупустая Развели мы сейчас раствор Извест по белочкой а Полы как вы видите Все хорошо Доска лежит 50 доска Крашеная Из старого дома эти рузили у нас. Тут, видите, не поели, блин, засранцы. Еще вот тут. С правой стороны маленькая свинка у нас была. Но ничего, начала ну ничего, начало выправляться. Ну там кабанчик. Сейчас мы это все забелим, чтобы было у нас что? Чистенько и аккуратненько. Оставайтесь с нами. Все увидите, друзья. Вот еще пустой загончик. На 20 марта рассчитан. Так, один загон я побелил. Пришла Жинка помогать. Белет. Такая серьезная, как кумазь. Все, я поехал <смех> выводить это <смех> какашки фу. Так, закончик один уже подстелили. Юлька говорит, все, идем проверяем. Дверь кащи. Проверяем. Как что у нас здесь дезинфекция? Ага, залет есть. Вот тут вот. Здесь вот так убелено. Во-первых, это дезинфекция. Раз, А во-вторых, это и красиво Эстетично. Да, здесь уже такие вот Подстилили мы их Сейчас мы здесь вот то же самое Подсохнет немножко Мы подстелим а, соломкой И запустим своих билбосов Вот там еще мешок один ушастик стоит Не ушастик, а раменский, как я говорил Вот видите, уже копают, жизнь развивается А потом пойдем в них. Расскажем новости Тоже выкопаем их, почистим под клеточками Потому что не до конца была почищены. Ну и все, вы, друзья, увидите, оставайтесь с нами. Ты куда мне закрываешь? Мать, бессмертно Посмотри, мне в глаза. В глаза мне смотрят. Застелили. Юлька не сикарит. Она там всего лишь килограмм по 30, не больше. Так, и на 30 килограмм, что, чашки что ли? О, бач, где легкие? Все, свинки покормлены. уже посмотрите, уже накидал туда, блин. Лохматое чудовище. Этот вот что-то там выбирает, понимаете ли самое главное, что здесь все сухенько, чистенько. Ну и прощаться. Все, друзья, оставайтесь с нами мы идем в Ну вот мы зашли в крончатник. <как> Сразу конечно. Ой, стеночку мы до конца заделали а то блин тут не было утеплителя фигня была заходишь все страшно так что по нашим крольчатам которые от французской барана девочка мне что-то она болеет как можно сказать Видите, красное, красное место или это послед вышел или что это ну не знаю что-то плохо кормит лично не наблюдал Сейчас посмотрим по поводу животиков у крольчат. Но ну, я уверен, там они будут такие. Видите, малокормленные, голодные. Они все сразу же вот, вкусненькие. Сейчас будем думать, конечно же, как их накормить. Вот, видите, кушать хотят. А мамка не хочет их кормить. Будем, конечно, думать. А, ну что думаю, зажимать и кормить, чтобы молоко начало вырабатываться. Скорее всего, молока у нее нет. Почему? Может из-за того, что какие-то выделения идут, после послеродовые, ну не знаю, сейчас будем разбираться. Какашек много, сейчас нужно почистить. Дальше, друзья, как я вам говорил, что <coughs> переставил кормушки. Видите, как, как много набросали крыльчата за одну ночь. Вчера я этого не сделал. Ну, а сегодня уже точно сделаю. Потому что мне это надоело. Выграбают корм в сумасши. Именно крольчата. Понимаете, им что-то, наверное, не нравится. Они хорошо что достают. Но ничего, доставать уже не будут. Все, сейчас мы это, конечно же, внутри почистим. Уберемся. Внизу крольчатника. И, само собой, поднимем кормушки. Вот до такого уровня, как понимаете, вот. Здесь ничего на нету. А пару бубы на кито, скорее всего, я когда насыпал им, блин, так на рассыпал. Так, кролики пока все хорошо. Здесь вот такие уже большие с белым носиком. Водичка у них есть. Ну, а здесь пацаны. Пацанам я сильно много не насыпаю, потому что, ну, зажареют. А потом, уху какие, так пойти невидимого фронта здесь я чистил прошло буквально дни 3-4 ну как бы адекватно но ну, наша задача сейчас почистить здесь внизу кроликов полностью поменять им кормушки повыше повесить и попытаться накормить данных кольцев потому что мамка его дети потому что вот насыпал все то же самое практически осталось ну, ничего будем разбираться будем разбираться начал чистить а она пошла кормить. Вот, блин, засранка. Потом посмотрим, как она их накормила. Юлика пришла помогать задают мне вопрос, почему вот такие детки вот у такой вот мамки. Мамка белая? Не могу ответить на этот вопрос, не знаю. Ну, это черные детки. Ну, это ее. Черненькие. А, ну вот здесь. Черные. Черные. Так, перевесили мы кормушку Юлька Вилька Дринце по вот здесь были старые у нас отметки а тут уже новые. ну немножко приподняли а то на засранцы блин все нам все выбросили. ничего дотягивается нормально нормально грызи вы еще убираешь что-то так почистили мы здесь у себя в крыльчатники немножко тут стало наверное немножко почище хотел подсыпать известью но э, немножко мне ее осталось поэтому не стал сыпать так юлины ноги там где-то бегать ну знаете однозначно могу одно сказать не жалейте кроликов так как я я свои жалел поэтому немножко больше но соломы поэтому сейчас пришлось больше работать хотя вся работа заняла полчистки сарая 25 минут ну и 25 минут в прошлый раз я считаю, даже это быстрее, чем я уличные клетки чистил, когда их было хрен знает сколько. На этом будем <coughs> мы с вами прощаться. но только до завтра, друзья. Наверное, еще сходим в дом. Юлька, что-то собиралась? Перцы? Я пересадить? Хочу пересадить. Сейчас пойдем баночки найдем какие-нибудь. Нам пересадить, что 500, может немножко лучше перцев. Ну, подумаешь тогда. Ну, вот такая у нас замечательная суббота. Если Юлька там не будет сопротивляться, то я вам, друзья, это все покажу. Вот наша партия перцев. Они уже некоторые листочки начали желтеть, отваливаться. нижняя. Их нужно срочно-срочно пересаживать. Они уже очень высокие. Вот так. Посуду я уже привез. жинки, Ой, Пивные стаканчики на пол-литра такие. Пускай пересаживает. Сейчас ходим посмотрим, что она уже пересадила до этого. Вот немножко начала пересаживать. Вот это я понимаю жизнь. А? Киса. И по барабану. Кисуля, вообще-то надо мышей те ловить. Киса, а Киса, иди мышей лови. А, все, устала. Обед. Моют стаканчики. А <клёх> дочь средняя в телефоне. Все тоже пересадили перцы, пока только перцы. Конечно, Здесь еще маленькие какие-то, блин. Нет, очень... И тут что-то какие-то парники. Ладно, друзья, всем пока, до завтра, завтра мы ждем посылочку инкубатора на 63 яйца, что за инкубатор, мы все, конечно, вам покажем, покажем крольчиху, кормит, не кормит, но вроде кормит, все, всем пока, до завтра, подписывайтесь, комментируйте, оценивайте данный ролик, делитесь, будьте с нами, ну а мы будем с вами, всем пока, друзья, всем счастья, мирного неба над головой.